Я никуда не ходил, никакие коротки, никому не подсказывал. Надо увидеться, увидимся. А ну подойди к трубке. На! Все! Живольки, это кто звонил? Жена звонила, невозможно разговаривать с человеком, с этим существом. Просто через три секунды прямой эфир, я поэтому волнуюсь. А хоть через 15 секунд, что ты докопался до меня? Две секунды, одна секунда. Рана на ты, на на на на нам, там, там. Райна на на на на на на там, там. шарик а. прямой эфир идет, что? А? Да хоть кривой эфир! Добрый вечер, уважаемые жители Пятигорска. С вами я, Жорик Вартанов, вы смотрите СФКФ-ТВ. И у нас срочная новость. Я ухожу из телевидения. Все! Что? Все, ухожу из телевидения. Все, Прошла моя эпоха, и мне поха на это телевидение, если честно. Жорик, что с тобой сегодня? Ты почему нормально не можешь новости... А, а то! А то, Рудик, то! Что? Короче, один день я прихожу вчера домой. Ты интернет включил, трелки, шмуль, там... Решишь, ты понимаешь, у нас прямой короче, эфир идет. Короче, а, ну, короче, в общем, я зашел в интернет и смотрю, что отца написано. Вася, сколько зарабатывают блогеры И что, какая разница, сколько они зарабатывают? А столько, Вася! Я с них худею, Вася, сколько они зарабатывают. Они наш род с тобой зарабатывают. 500 раз больше. Чем а металл. что ты хочешь, Жорик? Потому что они в тысячу раз талантливее тебя, моложе тебя, умнее тебя, поэтому и зарабатывают. Э! кто? кто? Они умнее. Да. Они талантливые. Да. Что вы говорите? Это, вот, знаешь, вот это неприятное, оскорбительное слово, которое используется. использую. Какое оскорбительное слово? Дневник хача, вот это который. И, что? и то. Это дневник хача. да ну, опусти камеру, чуть чуть ниже. Если ты вас за дневник хача, я ежедневник хача тогда. Я еженедельник тогда я хочу. Понял? Я отрывной калин, Календарь хочу, я переверну, и я снова отрывной календарь Зорик, ты пойти Подожди, говорю, я один день в Москву приеду, я тебе найду. Я заберу тебя это название, оно вернется. И вот законному правоваться, обладателю вас западал. Но у тебя даже словарного запаса нет. Человеку объяснить, что ты хочешь. Не плюйся в студию, у нас прямой эфир идет. Я извиняюсь. Ты ты как мутант себя ведет. Да потому что надоело мне уже это, Вот тут это, бацан, мне потому вот тут уже. ты всегда не прав. Ты очень старый для интернета. Интернет вот за запад. кто старый? Разнервничал, я просто не могу. Чарик. А. Что ты делаешь? Сигарету убери, это телевидение. Нельзя показывать сигарету в эфире. Вот, вот, а в интернете можно показывать это. Вот, можно курить в интернете, можно... Вот так можно делать. Можно вот так взять, стоять вот так. Что хочешь, Вася, то и делай. Это не интернет, это телевидение, у нас прямой эфир идет. Ты что? Возь я номер. хочу в интернет. Там, слушай, там в интернете можно, блядь, говорить. Заткнись. что? Что я? Знаешь, кто это сказал? Это у Дудя сказал, Вася, позднее, вот этот лися авторитет. Он на интернете сказал, а ты на телевидении сейчас говоришь. Я тоже хочу в интернете, блядь, говорить. Я имею право или нет? Заткли... Я хочу говорить, блядь. Заткнись нас, дети смотрят. Я имею, я свободный человек. Хочу говорить, блядь! На телевидении бля буду, не буду, блядь, говорить. В интернете бля буду, хочу говорить, блядь. Шорик, перестань, сейчас ты на телевидении, весь Пятигорск на тебя смотрит. Нас уволят с телевидения из-за тебя, ища! Пусть уволят? Я ухожу с телевидения. Пока телевидение. Я плевал на тебя телевидение с высокой колокошки. Давай, забирать свою шарманку, пойдем. Куда ну ты пошел? Пойдем, ты я тебе говорю, сейчас такое будем делать. Давай, уважаемые телезрители, <класс> до свидания. Больше с вами никогда, блядь, не Куда ну ты уходишь? Я камеру настроил, да уже давно камеру настроил, я не понимаю, мы 2 километра пешком куда пришли? Пойдем, короче, сейчас, сейчас мы познакомимся с самым популярным человеком в Пятигорске, самым известным, это популярным кто? человеком. Журки, я это кто? узнай Эй, стой, стой, здорово, здорово. Слушай, это, где здесь живет это Руки-Базуки, он здесь походу рядом где-то живет. Руки-Базуки? Да, да. Вот, в этом доме третий подъезд. А души спасибо, спасибо. Пойдем, пойдем. Спасибо. Это самый популярный пятигорчанин, самый известный блогер. Ты молодец, я хочу сказать. Знаешь, почему? Вот эти вася, банки! А, красота! Дорый, это красота! Сити, слуши, шварц-негри, шмарц-негри, тебя всю жизнь качаются в качальках. Это пердят под штангами, чтобы такую форму иметь. А ты раз, пару кончиков сделал, и все. Вот она, русская смекалка. Молодец. Молодец. Хорошо, ты уйдешь в телевидения, ты пойдешь в это интернет. Что ты будешь там заниматься? Интер... Новости читать будешь? Интервью буду брать. У кого? Я вот у кого. Дуд берет интервью, я знаю, что сделаю, Что? Я у я возьму интервью. Да ладно, какие ему я... вопросы будешь задавать? Э, что ты, Матя? За вопросы мне говоришь. Как, как затонировать приору свои примитивные спрошу, вопросы? Я никто не спрощит, Что ты мать? спросишь? Я приду и скажу, Дуд. А вот такой тебе момент скажу. Идешь ты по улице, к тебе гопники подошли. Подходите, г Говорит. Жопу раз или вилка в глаз? А? Что ты ответишь? Что, что ты ответишь, дудь? И ты тоже не знаешь, друзья, что ответить. А, а я знаю, я знаю. тебя спрашивают жопу раз или вилка в глаз? Надо говорить, что-то я среди вас одноглазых не вижу, а А ему можно остальным задавать просто ты дрочь или нет? Почему и можно, мне нельзя? Ты придурок, пойми тебя, в интернете никто смотреть не будет. Чтоб в интернете раскрутиться, нужен кто-то из друзей, кто тебя отрекламирует в Ютубе, кто скажет, подписывайтесь на Жорика Вартанова. У тебя есть такой человек в Пятигорске? Нет, сиди, помалкивай, читай новости. Ну ты прав, Рудик, ладно? Есть! Подожди! Слушай, я знаю! Ва, я свой верный хавал, я знаю этого человека, Рудик! Братуха, одну просьбу умею, не откажи, пабрат, смотри, что хочу замутить. Короче, я хочу братуха в Ютубе, ну, блогером стать, понимаешь? Чтобы лайки что? были. Чтобы лайки были. Не указывай мне руки, я знаю, что а я сказал. мне да сказать, Лайки, лайки, чтобы сыпались, лайки, как Гильдию Рэмбо, вот так, чтобы псипались вот так вот. Хочу, чтобы ты вот так, ну, как бы, вот туда сказал, подписывайтесь на канал, Жорика, там, уважуха, ту духа там. В принципе, я могу, но это не за бесплатно. А ну понятное дело, я бабка имею, тоже мы с Рудиком не бедные люди. Сколько скорее, все, елки, поеду. тысячи рублей. Что? И кого себя возобновил, а? Ты думаешь, вот эти банки ты накачал. Нафига ты туда вот эту сгущенку, короче, запихал? Пойдем объясни? отсюда, говорю. Я понимаю, Руник, если бы хуй на эту сгущенку запихал. Ну сюда с... зачем это делать? Не не... Вот так делать сиськи, еще пририсуй туда. Я тебе говорю, пойдем отсюда. Все. Или все может, и по-другому хочешь поговорить. Спасибо а? вам не большое. Не нравится, не сотрудничайте со мной. Эй, ты как базаришь? Я А ну подержи эту барсетку. Хочешь, может, по и поговорить? А? Жорик, не надо, пошли Хочешь, помощники поговорить? Давайте поговорим, поможет Опа! Жорик Ты говори, вообще страх потерял. А ну держи эти часы. Пока часы идут, ты можешь передумать еще. Джак тоже сними, это логика подарок. Нет, для твоей Джак не сниму, я в нем чисто все свои дела делаю. Хочешь один на один поговорим? Ты, я и Рудик. Давай, давай, поговорим. Хочешь... Давай. Ты вообще что ли бесстрашный, да? Рудик, ходу звонит дядловику полицию, пусть там на пожизни сейчас один придет, я приду. Жорик? Душу, да. Жорик? Да. Как ты, Жорик? Нормально, братуха. Что, нормально? Ты снимаешь, что ли? Я не понял. У тебя уже весь мозг витик через нос. Может, нормально. скорую поедем, защитим. Кровь имею. Вчера бино пили, нормально. Жорик, тебе неплохо? Уважаемые подписчики, из-за того, что на Ютубе нельзя выкладывать сцены с насилием, жестокостью, увидеть, к сожалению, не увидите, как я уничтожил вас этого руки бандути? Кому ты веришь? Я, я стоял им рядом руки вирвал вообще там одна валяется где-то, эти банки, у него там где-то еще Жорик, вот такая тебе Что ты Я его. рядом стоял, ты лежал на полу, кричал, милиция, Что милиция. ты мечиваешь? Это хайп, ты не понимаешь. Я асфальт ел. Что значит хайп? Это ух, Шумиха, надо это делать такое. Это YouTube ты правильно не. Знаешь <свят> Ютуба? Какие правила Ютуба ты наслаждаешься? Короче все, пошли карманку придижи, карманку прикрой свой. Слушайте меня, уважаемые подписчики, подписывайтесь на мой канал, оставляйте эти лайки, да, нажимайте на колокольчик снизу там, который лайки лайки лайки. Э, расписывайтесь на мой канал, нажимайте лайки, комментарии, пишите комментарии, да. только нормальные, блядь, пишите, а. С вами был Жорик Вартанов и выпуск с "Руки базуки". Короче, Какой это... "Серуки базуки"? А да ну руки, руки, руки, короче, что ты, блядь, за что ты делаешь? Да нормально, да, выпуск закончу я. А что за руки базуки? сруки руки базуки были, это Жорик Вартанов, следующий выпуск будет. Э, Слушай, стоп, Жорик стоп, стоп, стоп, стоп. Что не так, Вася. Ты можешь что красиво закончить я... все. Ладно, сейчас закончу. Это с вами был Жорик Вартанов, плюс 10 Пока. Жорик. Жорик, что? 10 уже есть такой блогер. Ах так, ладно. С вами был Жорик Вартанов, я с вами прощаюсь, а Рудик у нас задний приводной. Все. Что? подожди, вот что так. ты несешь? Это Чепушела. я придумал, что ты просил. В каждом выпуске я в конце теперь буду говорить. С вами был Жорик Вартанов, а я с вами прощаюсь, Рудик вот у нас задний ты гнилой, приводной. Вот ты гнилой, конечно, Все. дебил.